Если вы знакомитесь с иностранцами, вы должны понимать в хорошем смысле, сколько ты стоишь. Сколько ты стоишь это, твой уровень жизни, к которому ты привыкла здесь. Стоимость жизни, она разная. В Сибири, я сейчас в маленьком городке живу здесь, и не очень дорогая жизнь, ну, в плане вот расходов, да, но у меня еще свое жилье. В Москве намного дороже. Европа, юг Европы не очень дорогой, Центральная Европа очень дорогая, особенно Швейцария. Да? И ты должна понимать, тот уровень жизни, который ты имеешь здесь, это сколько стоит в месяц, даже если у тебя своя квартира, но если ты переедешь в другое место, там такая квартира, аренда, сколько будет стоить? Если у тебя ребенок, это значит, что еще на ребенка, сколько там стоит проживание на том уровне жизни, как ты здесь привыкла? Потому что здесь, где я живу, на 100 тысяч можно в месяц жить очень хорошо. В Москве это примерно тысяч, ну как очень хорошо, как бы у всех разных понять, ну хорошо, как бы нормально, комфортно. На 100 тысяч здесь прям нормально жить в Москве, это примерно как 300 тысяч. В Швейцарии это примерно как 3 миллиона. Ну то есть вообще абсолютно разные уровни, да, цен на жилье, на, на все, вообще на все. И, соответственно, ты должна понимать, сколько ты стоишь именно там. Ну, в смысле, вот туда, если ты переедешь. Потому что если ты живешь где-то в маленьком городке в регионе, где мужик с зарплатой там 2000 долларов, это вообще, ну, или евро там, да, это мужик, с которым, ну, в принципе, комфортно очень, то в Европе этот мужик для такого же уровня жизни, он должен 20 тысяч долларов зарабатывать, если ты хочешь замуж за такого мужика. И ты должна это понимать. У тебя есть ребенок или там двое например, да? ты переезжаешь туда ты должна понимать мужик это должен ежемесячно мочь оплачивать в ну, тот уровень жизни да, за тебя за ребенка и за будущего ребенка. И за себя еще. А если у него еще есть свои дети, это его проблема вообще. Ну, то есть, как бы, это отдельные те деньги, которые, это как бы, вот есть деньги, которые на тебя он должен уметь, мочь потратить, потому что там ты официально не сможешь даже работать в первое время. Сколько ты стоишь? И это нормально, понимая, мужчину спрашивают, ты потянешь? Это нормально говорить мужчине, что в России мой прожиточный минимум в месяц такой-то. Но если я перееду жить к тебе в Европу, это намного дороже будет. Да? Это значит, что ты на меня только должен будешь там тратить, ну или там, на меня с ребенком, например, 10 тысяч, минимум, 10 тысяч долларов или там евро в месяц. Ты потянешь или там 15 тысяч. Они думают, что вот он в Европе зарабатывает там, 3 тысячи евро. И он понимает, что для русских девушек они смотрят там у нас прожиточный минимум, сколько у нас там? Средняя зарплата, сколько? 20 тысяч рублей. И они думают, я для нее бог, я не говорю, да, я обеспеченный. А на самом деле у него денег только на себя вообще есть, да. И это нормально, когда вы указываете цену, в хорошем смысле этого слова: цену э, своей жизни, ну, в смысле, уровня жизни того, какой есть. С мужчиной тебе должно быть либо так же, как сейчас, либо еще лучше. Если мужчина не дотягивает, ты не та, которая с сирохоубогим будет, тянуть из канала и так далее. Вы должны понимать, что время ваше стоит дорого. Я уже какой раз повторяю. <смех> ваше время вообще не е. То есть вы время на пустую болтовню не хотите тратить. И всех людей, которых вы встречаете на своем пути, они вам должны быть как-то выгодны. Должен быть вин-вин. Ну, во всяком случае, в вашу сторону по-любому должен быть вин. Да? То есть это люди, либо это для удовольствия, ну то есть это реально классный, интересный собеседник, это позитивный какой-то человек, с которым вы общаетесь, и вам офигенно, классно. Это человек, который, может быть, более опытный, более мудрый, и вы от него берете эту мудрость и опыт. Вы рядом с этим человеком растете. Это те люди, например, которые вас очень сильно любят. И они любят не на словах, а готовы заботиться о вас. Да? То есть в чем-то вы должны понимать, что этим людям есть место в вашей жизни почему-то. Если этот мужчина с вами знакомится, то вы должны понимать, а ему есть место в вашей жизни, классное в классной жизни. То есть ваша задача изначально, что быть счастливой не когда встретите мужчину, а до этого еще да, быть счастливой, стать счастливой. Вот. Понимать, что вам доставляет удовольствие, что вам нравится, чего вы кайфуете, какая вы настоящая. Про выгоду. Вам должно быть выгодно, потому что ваше время стоит дорого. Вы инвестируете красоту, время, внимание, энергию. Смотри, во-первых, он тебе должен оплатить. Они, у них там дорогие проститутки, они секс-туризм используют. Потому что купить, особенно из Москвы, билеты там за 100, за 200 долларов, нифига, ты все приедешь две недели, будет за еду бесплатный секс вообще, представляешь? С молодой, красивый, а он там старый, страшный, да? Поэтому, во-первых, ты говоришь сразу там, билеты бизнес-класса. Ну, ну, если окей okay, тебе, да? И обратную связь, тебе окей? Okay. Отель, да, где я буду жить? Отель. А у тебя дом какой? Ну-ка покажи мне на видео, как ты живешь. Ой, нет, нет, это не подходит. То есть тебе нужно, чтобы это было хорошее жилье, это отель, должны быть гарантии. Да? И уровень мужчины должен быть таким, что... Ну, одна поездка вообще, в принципе, сама поездка, отель, проживание и так далее, это минимум стоит 2-3 тысячи долларов. Это значит, что мужчина должен зарабатывать минимум десятку, да? чтобы он мог девушке, которая там дней на пять к нему приедет, он мог это оплатить. И ты должна об этом спрашивать сразу. Это нормально. Это нормально, так делают все умные девушки, умные женщины, потому что твое время стоит дорого. Я сейчас не про то время, которое ты с ним, а я имею в виду про то время, когда ты тратишь на знакомство, на вот этот процесс.